Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Голоденко Николай Иванович. Я певец, заслуженный артист России, профессор, член Академии педагогических и социальных наук. И родом я из Донбасса, многострадального Донбасса, из города Макеевка. Мой отец был шахтером, всю жизнь проработал в шахте. Мне вот привелось стать певцом. И я... В это тяжелое время часто приезжаю на мой родной Донбасс своим творчеством поддержать в эту трудную минуту моих дорогих земляков. Вперед, Россия! Победа будет за нами! Поддержим проект «Наша помощь Донбассу»!